Так, ну что же, сегодня озвучиваю персонажи из третьего Варкрафта. Начну с Альянса. А, без какой-либо склейки, просто а, таким одним кусочком. Всех вместе. Ты что ли, король? А я за тебя не голосовал. Тебя бы так. Помогите, на меня давят. Работа не волк, в лес не убежит. Мы поймали ведьму. Можно мы ее сожжем? К бою готов? Да, сэр. Куда стрелять? Дайте цель. Что прикажете? Хорошо. Сделаю. Иду. Уже в пути. Огонь. В цель. Получай. Бью без промаха. Мушкет и жену не дам никому. Хе-хе-хе. Хороший, плохой. Главное, у кого ружье. Ну, наливай. Эх, не могу стрелять на трезвую голову. Кто с мечом к нам придет, тех проще застрелить. Не ружья убивают людей, их убиваю я. Хорошо смеется тот, кто стреляет первым. А так... Хорошие ребята. Жаль, патронов маловато. Орудие к бою! Прикажете открыть огонь? Ну что ж, приказывайте. Укажите цель. Здравия желаю. Я иду, я тоже. Давай, пошевеливайся. Ух. Хороший ход. Истинно так. Ты можешь быстрее. Иду, иду. Мы уже идем. Выходим. Считаю, что мы уже победили. Хорошо смеется тот, у кого большая пушка. Им конец. Ага. Эй, ты, лови! Лови ядро! Ты, я и мартира. Это все, что нужно для победы. А-а-а, если бы не мы с тобой ничего бы не вышло. Мы должны разгромить гномов. Так мы и есть гномы. А ну да. Батарея! А огонь! Скажи-ка, дядька, ведь не даром. Ну конечно, не даром. Взлт уготов! Приступим. Сообщите задание. Куда летим? Разрешите взлет? Борт на связи. Вас понял. На взлет. Понял. Отбой. От винта. Это вам от меня. Вижу цель. Получай. Огонь! Ой! Кажется, я уронил бомбу. Пойдешь ко мне, ведомые. Что-то щелкнуло меня полбу. Угадай, в каком мухе у меня жить? Жду приказания. Что прикажете? <стран connectivity> Давашся, титство. Будет исполнено. Родоподъем! Ура! В атаку! И почему и не генерал? Щелкать я тоже умею. Мой меч, голова орка с плеч. Обращайтесь по уставу. Вернусь домой. Убью военкома. Слушаю. Что прикажете? Да, сэр. Так точно. Будет исполнено. Да, сэр. Нужно было стать крестьянином, как хотел мой отец. Жалование – гроши, а служба – не сахар. По крайней мере, я на хорошем счету королевской семьи. За короля Тираноса! Жду приказаний. Ваша светлость! Ваша честь! Приказывайте! Да, милорд. Будет исполнено. Да будет так. Истинно так. Я сделаю это. За короля! Трепещите враги! Смерть им! Наше дело правое. А врага найдем. Занят я. Завтра приходите. Молчать, я тебя спрашиваю. Лардерон победит. О боги боги! Мне подвластна магия. Тебе нужна моя помощь? В чем проблема? Чем я могу помочь? Чего хочешь, зайка? Не так быстро, котик. Ну, если ты настаиваешь, неплохая мысль. Вопрос времени. «Это дело эльфов. Как прикажете. Мы победим. Без промедления. Ну-ка, милый, щелкни еще разочек. Может быть, тебе лучше почитать документацию? Кажется, я не накладывала на тебя чар слабоумия. Развлекаемся». Мне подвластна магия. Время не ждет. Быстрее. Магия будет моей. Ну, что там? Легко. Всего-то? Смотри и учись. Хорошая мысль. Неплохая идея. За кельталас! Наконец-то. Магия принадлежит мне. Я прирожденный маг. Кто-то не согласен? Красть заклинания... Это пошло. Все надо делать своими руками. Я украл его. Прелесть. гор, гор, гор. Хорошая магия. Крепкая. Кто к нам с мечом придет, тот ворал и получит. Эндинадор! Мой молот укрепит вашу веру! О чем вы просите меня? Мне неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. Внемлю вашим словам. Как прикажете, почту за честь. За веру и народ будет исполнено. Да свершится правосудие. Во имя света! Смерть неверным! Настал час молота. Я бью два раза. Один по голове, другой по крышке гроба. Не оскверняй меня своим курсором. Кто не с нами, тот против нас. Гоблин в доспехах. Консервы завтрак дракона. Я к вашим услугам. Нужна моя помощь? Что вам угодно. Ну уже приказывайте. Да. Будет исполнено. Превосходно. Да будет так. Согласен. В бой. Во имя магии и плорис седан. Добро, добро. Боги зрят благосклонно. Мир очищается от скверны. Ваша возня мешает мне сосредоточиться. Если вы не оставите меня в покое, я превращу вас в безмозглую овцу.